Ну, в общем-то, welcome! И <laughs> вот Ва! Это все подстроено, мы не ходим случайно. Пошло. А вот теперь мы пойдем и все как будто так и I can do it. Oh. So oh. <laughs> so oh. Let's go. I can do it. was so chill. It was so easy. Oh. Что ты делаешь? хорош. Ну да, вроде хорошо сделал. Давай! Давай! Хорош, хорош хорош хорош А что так перекрутил? Эй. Ой, я вырезал тебя немножко, извини. Конечно. Кто влогер? Стас влогер. Стас влогер. За Катя, красивенько. Опа, а это кто за... Смотрите, какой мужчина. А йде як немощний нахахаха. А, -а, -а. а чого ти ржеш? На пей ноги. На хані на мані. На мані, на хані, на мані, на хані. БМН. Вовк-локемен. Я його вистрілив. Нарма. Ой. Я Генер для лохов, пол генера. Смотри, мне Эрик рассказывал, короче, смотри, как Эрик учил. Ты берешь такой, смотришь вперед, прыгаешь, подтягиваешь складку, видишь свои ноги и аккуратненько такой хоп с ручками и смотришь на ручки, а потом голову прячешь. Все просто. Давай, как папа Эрик учил. Смотришь вперед, не вниз. Не <с Unautable> могу прийти, не могу прыгать. Только голова вниз. Уйя! Amazing, bro. 10 from ten. Хорошо, Хорошо, хорошо. Машала, хочу, хочу! Нет, нет, нет! Чуть чайка, блин, не съел. Всем Это видео-млог! Это видео-млог! Красаче! Да, да, да. Да, да. кебабы. О, о, но нет На ноги. Богдан, ну а в чем прикол? Тут так медленно да, блядь, Что такое? Я уже начинаю плавить Короче, кино не будет, пойдем Кисоты? Это стас надо. Да, конечно. Ну что я? Я ничего. Кипсоты.